Добрый день! Это видео специально для проекта Валим из офиса о сервисе LP Trend. Это сервис, в котором вы можете создать свою посадочную страницу Landing пейдж Это конструктор посадочных страниц. В нем уже встроены шаблоны. Этих шаблонов около сотни. Они посвящены разным тематикам. И все они протестированы на предмет конверсии. То есть у всех у них высокая конверсия. Вам можно об этом не беспокоиться. Эти шаблоны привлекательные и с одной стороны это шаблоны, с другой стороны они могут стать достаточно индивидуальными, потому что вы все элементы в них можете подкорректировать под себя. Не стоит этим увлекаться, потому что шаблоны созданы дизайнерами и действительно выверены, действительно красивы, поэтому лучше менять только некоторые элементы. На этом сервисе вы можете создать свою посадочную страницу буквально за 5-10 минут, в зависимости от сложности и в зависимости от того, насколько быстро вам нужно это сделать. Чем хороши эти посадочные страницы? Тем, что они адаптируются под мобильные устройства. Сейчас есть такая проблема, что не все посадочные страницы адаптированы под смартфоны, под планшеты, из-за чего снижается конверсия. Так вот здесь у вас такой проблем не будет. Давайте попробуем создать в прямом эфире посадочную страничку для этого переходите по ссылке под этим видео и попадаете вот на такую страницу нажимаем регистрация здесь вводим свои данные после регистрации я попадаю в свой личный кабинет здесь можно посмотреть маленькое презентационное видео о том как начать работать но сейчас я вам расскажу что нужно сделать написано у вас не установлено еще ни одного сайта то есть посадочная страница здесь называется условно сайтом, одностраничником. Поэтому у вас не остановлено ни одного сайта, так как вы только начали работу. Нажимаем «Установить сайт» и выбираем наиболее подходящий нам шаблон. Здесь множество тем этих шаблонов, разные варианты. Я возьму вот такой шаблон и жму «Установить». Сначала я могу его просмотреть. Но я его уже заранее посмотрела, поэтому нажимаю «Установить». Здесь нужно будет ввести название субдомена. Это то, что будет стоять перед lptrend.biz. Вводится латинскими маленькими буквами, без знаков препинания, без тире, без точек, одно слово. Я ввела название субдомена. И теперь, итак, мой будущий сайт, моя будущая посадочная страница. Чтобы мне что-то в ней изменить, я должна нажать на эту кнопочку с шестеренкой. Это кнопочка предпросмотра. Здесь кнопка «Статистики». Здесь можно будет подключить свой домен на платных тарифах. Здесь можно будет вернуть страницу к исходной версии, если вы слишком углубились в редактировании шаблона. Здесь можно создать копию, если вам нужно примерно два одинаковых сайта, но с небольшой разницей в информации или в тексте, или в картинках, чтобы не создавать заново, можно скопировать. И этой кнопочкой можно удалить. Я жму на «Редактирование». Перед этим я в новой вкладке открою предпросмотр своего сайта. Чтобы я сразу видела, что я в нем меняю. Раздел 1. Итак, я вижу, что это будет заголовок. Вот здесь это массаж для новорожденных и детей в Санкт-Петербурге. Меняем заголовок на, то, на тот текст, который нам нужен. Подзаголовок заголовок также меняем. Фоновая картинка пусть останется как есть. Сейчас я ее менять не буду. Сохраняю изменения. Смотрю, что получилось. Вот появилось мое название, то, которое мне нужно. Примерно таким же способом вы меняете все блоки в этой посадочной странице, все те блоки, которые вам нужно поменять. В настройках можно загрузить иконку, которая будет во вкладке браузера. Можно изменить общую цветовую гамму, включить таймер, причем есть разные настройки таймера виджеты, комментариев и так далее. Контактная форма очень важна. Сюда вы вставляете ту форму из, той, из того сервиса подписок, которым вы пользуетесь. Подключается форма подписки. И здесь вы можете настроить статистику и вебвизор, и цели посещения, и выполнение целевых действий, и много чего еще. Итак, сохранить изменения. Что нам нужно сделать теперь? Теперь нам нужно этот э, сайт подключить. Чтобы подключить мой сайт, нужно активировать тариф. То есть я могу создать бесплатную посадочную страницу, но работать она у меня будет, когда я активирую тариф. Жму вот сюда «Активировать тариф» и читаю, какие есть условия, какие есть тарифы. За 500 рублей в месяц у меня будет один сайт работать и будет проходить регулярное обучение от сервиса LP Trend. За 1000 рублей у меня уже может быть 10 сайтов в месяц. 10 сайтов в месяц будет поддерживаться. И далее все примерно то же самое. И за 2000 рублей в месяц у меня может быть неограниченное количество сайтов. То есть неограниченное количество посадочных страниц. Легкая оплата и много способов оплаты. И на 7 дней я получаю доступ бесплатно. Пробуйте создать свою первую посадочную страницу. Для этого переходите по ссылке под этим видео. Конструируйте страницу. Если вы хотите, чтобы она работала дольше, чем 7 дней, то оплачивайте подходящий вам тариф. И успехов вам в вашем бизнесе. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующих видео.